Вот такой вот замечательный тихольчик EDC-мелочь от компании Сплав Можно заказать на сайте у них. Разновидностей очень много. Это подойдет для любителей покушать. Столовый прибор под названием суши. Палочки для суши. Есть бамбуковые, алюминиевые, разные. Конкретно это бамбуковые. Так они выглядят. Такая вот у них форма. Здесь круг, здесь квадрат. Сделано качественно. Этими я пользуюсь около года. Для тех, кто хочет похудеть, сбросить лишний вес, тоже подойдет компактный корпус такой чехольчик здесь был карабин но я поставил скрепку для телефона чтобы она была всегда под рукой чехол легко можно кинуть в рюкзак повесить на подвес куда угодно, компактный, легкий, в пределах 100 грамм. Все, всем спасибо.